всем привет с вами rm сервис меня зовут алексей и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты сегодня седьмой день отчетности видим фермочка у нас нормально стабильно работает 51, 50 мегахеша по эфириуму и 1025, 1042 мегахеша по декрету. Заходим на слайд по обновляем страничку. Так, и выписываем наши показания. Вчера был вывод средств. Поэтому плюсуем. Так, добавляем подтвержденный баланс. И добавляем неподтвержденный баланс. Записываем наши показания в табличку доходности. Сегодня 07.09.2017. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт coinmine.pl, обновляем нашу страничку. Мы видим, что у нас на балансе подтвержденный баланс 0,0755 декретов. И прибавляем неподтвержденный баланс. Неподтвержденный у нас 0,0005 декретов. Так, выписываем количество эфириумов, точнее, выписываем курс эфириума на сегодня. На сайте CoinGecko обновляем страничку и видим, что курс эфириума составляет 18715 рублей. Записываем нашу табличку. То же самое делаем с декретом. Обновляем страничку и видим, что курс декрета на сегодня у нас составляет 1 декрет равный 1908 рублей. Записываем в табличку. Так, Выписываем эфириум относительно рубля. То есть наше количество намайненого за 7 дней. Копируем, вставляем в конвертер и получаем 1207 ,68 рублей 68 копеек. Записываем табличку. То же самое делаем с декретом. И получаем сто сорок пять рублей, одна копейка. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели ролик до конца и огромное спасибо тем, кто подписался к нам с начала эксперимента. Всем пока, завтра будет новый отчет.